Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня рассмотрим вопросы, которые поступили в мое дело-бюро на горячую линию в службу консалтинга. Как всегда, мы рассматриваем самые интересные и актуальные вопросы. Они разноплановые, касаются разных режимов налогообложения, разных субъектов правоотношений, организаций, предпринимателей и простых граждан. Сегодня на повестке у нас такие вопросы. Об учете юбилейной премии на основ о продаже доли общества на ЕСХН, об обязанности граждан подавать декларацию ТРНДФЛ в различных ситуациях при продаже недвижимости доли в уставном капитале общества. Коснемся также вопроса регистрации счетов фактур, рассмотрим вопросы о тонкостях смены объекта налогообложения при ОСН, о прощении долга иностранным учредителям. А возврате работнику НДФЛ с материальной выгодой по займу будет также вопрос об учете на УСНО финансовых вложений, вклада в основной капитал общества, которое ликвидируется. Развеем сомнения в применении ставки НДС при псевдоэкспорте и разберемся, можно ли учесть таможенные пошлины при УСН. Итак, первый вопрос. Организация Общества с ограниченной ответственностью на ОСН выплатила работнику к юбилейной дате вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Можно ли учесть эту сумму в расходах при расчете налога на прибыль? Нет, учитывать в составе расходов такое вознаграждение нельзя. Да, к расходам на оплату труда относятся премии, но только если премия выдана за производственные результаты, за трудовые показатели работника. Только тогда она будет являться начислением стимулирующего характера, учитываемым по статье 255 Налогового кодекса. И только тогда ее выдача будет обоснована, то есть экономически оправдана. Помимо этого... Выдача премии должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором или локальным нормативным актом, например, положением о премировании работников, если в трудовом договоре на него есть ссылка. При этом не имеет значения, в какой форме выдана премия, в денежной или натуральной Однако важен источник. Источником выплаты премии не могут быть средства специального назначения. Это, например, средства различного рода премиальных фондов, фондов материального поощрения, формируемые за счет чистой прибыли. Источником выплаты премии не могут быть также целевые поступления. Таким образом, резюмируя премии, не связанные с выполнением работника его трудовых обязанностей, то есть не за, производ, не за производственный результат при расчете налога на прибыль организация учесть не вправе, потому что в данном случае не соблюдается одно из необходимых условий. Экономическая обоснованность произведенных затрат к таким неучитываемым выплатам можно отнести и разовые премии к юбилеям, праздникам, знаменательным датам. Следующий вопрос. Организация в форме общества с ограниченной ответственностью применяет спецрежим в виде ЕСХН. В 2021 году один из учредителей вышел из состава участников. Его доля перешла обществу. Сейчас эту долю хотят купить. Будет ли сумма, полученной за продажу, начисляться ЕСХН или еще какие-то налоги? По НДС подано уведомление о применении права на освобождение от уплаты этого налога. Да, возникнет доход для целей расчета ЕСХН. Расходы на приобретение доли у участника учесть не получится. НДС начислять с суммы продажи доли не нужно. Итак, в нашем случае доля перешла сначала к обществу. Напомню, что в течение одного года, со дня перехода доли к обществу, она должна быть распределена между участниками или предложена им, участникам, для приобретения или третьим лицам, если это не запрещено уставом. В противном случае долю нужно будет погасить или на ее размер, номинальную стоимость, уменьшить уставную капитал. А теперь вернемся к СХН. Сразу отмечу, что... Плательщики ЕСХН не должны платить налог на прибыль с доходов от операций по реализации долей участия в основном капитале. Это следует из пункта 3 статьи 346.1 Налогового кодекса. Эти доходы от операций по реализации долей облагаются именно в рамках ЕСХН. Такая операция должна рассматриваться как реализация имущественного права, а не как, допустим, операция по внесению имущества в уставной капитал этого общества. Возникающий при этом доход нужно признавать в момент получения оплаты. Учесть расходы на приобретение доли в уставном капитале, к сожалению, не получится они не поименованы в закрытом перечне расходов, учитываемых при налогообложении, то есть в пункте 2 статьи 346.5 Налогового кодекса. Что касается НДС, то он при продаже доли не начисляется, причем независимо от применения организации освобождения от уплаты данного налога. Третий вопрос. Гражданин в 2021 году продал земельный участок, приобретенный в 2012 году. С участком продан также садовый дом, право собственности, на который было зарегистрировано в 2018 году. Общая сумма дохода от продажи земельного участка и дома составила 925 тысяч рублей, менее одного миллиона. Также гражданин имеет право на получение социального вычета на лечение за 2021 год. Обязан ли он подать декларацию 3 НДФЛ за 2021 год в установленный законом срок? Или подача декларации является его правом, которое можно реализовать в течение всего 2022 года? Отвечаем. Сдача декларации 3 НДФЛ в данном случае является правом, а не обязанностью. Подать ее для получения социального вычета можно в течение трех лет по окончании 2021 года. Ранее, да, надо было в обязательном порядке подавать декларацию 3 НДФЛ при продаже участка и дома на сумму до 1 миллиона рублей. Но с 2022 года, с этого года, такая обязанность при продаже недорогого имущества отменена. Согласно внесенным поправкам в налоговый кодекс, а именно в пункт 4 статьи 229, с 2022 года в декларации 3 НДФЛ можно не указывать доходы, которые равны или не превышают сумму имущественных вычетов в отношении недвижимости. Так, не нужно представлять декларации при продаже жилой недвижимости домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков на сумму до 1 миллиона рублей. В отношении иной недвижимости, например, у гаражей, эта сумма составляет до 250 тысяч рублей. Это правило распространяется на лиц, продавших имущество начиная с налогового периода 2021 года. А ради получения вычета декларацию можно подать в течение трех лет по окончании 2021 года или Иными словами, вернуть НДФЛ можно только за 3 года, предшествовавших году подачи декларации. Вопрос. Покупатель перевел нам предоплату 31 марта 2021, 2022 года. Авансовый счет фактура должен быть составлен также в течение 5 календарных дней со дня получения аванса. Можем ли мы выписать авансовый счет фактуру 1 апреля 2022 года и отразить его в книге «Продаж» во втором квартале 2022 года? Ну, мы рассматриваем этот вопрос, несмотря на то, что прошел апрель, как частый для ситуации перехода между кварталами. Ответ таков. Авансовый счет фактуру, выписаны в течение пяти дней – Нужно зарегистрировать в книге продаж за первый квартал 2022 года. Итак, мы знаем, что начислять НДС нужно на наиболее раннюю из таких дат, как день отгрузки, передачи товаров, работ, услуг, либо день оплаты в счетах предстоящей поставки. Да, по налоговому кодексу выставлять счет фактур на аванс нужно в течение пяти календарных дней с момента получения предоплаты. Однако регистрировать счета фактуры в книге продаж нужно в момент определения налоговой базы по НДС. Об этом сказано в пункте 2 правил ведения книги продаж. Регистрировать счета фактуры в книге продаж нужно в хронологическом порядке по дате составления в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство, то есть в момент определения налоговой базы по НДС. В нашем случае зарегистрировать счет фактуры нужно в том периоде, в котором была произведена оплата, то есть внесен аванс. Вопрос. Организация на ОСН, объект дохода, за, извините, за прошедшие полгода база нулевая. Можно ли изменить объект налогообложения с доходов на доходы минус расходы в середине года при открытии нового вида деятельности, или это разрешено сделать только с нового года? Изменить объект налогообложения можно с начала налогового периода, календарного года. Согласно пункту 2 статьи 346.14 Налогового кодекса, Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если плательщик уведомит об этом налоговую до 31 декабря, года, предшествовавшего года, в котором будет применяться новый объект. И в течение налогового периода изменить объект налогообложения нельзя. Есть исключения для плательщиков, которые являются участниками договора простого товарищества или доверительного управления имуществом. Они вправе применять ОСН лишь с объектом налогообложения в виде разницы между доходами и расходами. Сменить его они не вправе. Если в период применения ОСН с объектом налогообложения в виде дохода заключен подобный договор или договоры, то... Необходимо отказаться от дальнейшего применения данного спецрежима. Напомним, для смены объекта нужно подать в любую налоговую инспекцию уведомления по рекомендованной форме или формату, которые утверждены приказами налоговой службы и реквизиты, которых вы видите на экране. И учтите, что... Неправильное применение объекта налогообложения в декларации по ОСН может стать основанием для доначисления единого налога, соответствующих сумм пений и налоговых санкций. Так, судом была рассмотрена ситуация, когда организация с начала года сменила объект налогообложения, подав уведомление в налоговую инспекцию, с разницей между доходами и расходами на доходы. Но при заполнении декларации по итогам этого года расчет налога произвела без учета смены объекта налогообложения. То есть по данным инспекции она применяет объект доходы, а по данным декларации доходы минус расходы. Так вот, по мнению судей, представление декларации по ОСН с объектом налогообложения доходы минус расходы по существу является изменением в течение налогового периода ранее выбранного объекта, а это прямо запрещено налоговым кодексом. Поэтому организации был правомерно доначислен налог, исходя из объекта дохода и иные санкции. Следующий вопрос. В 2021 году организация заключила процентный договор займа с иностранным учредителем. В 2022 году долг был прощен. Как отразить прощение долга при расчете налога на прибыль? Налогооблагаемый доход по долгу не возникает. По общим правилам, к нереализационным доходам при налогообложении прибыли относятся суммы кредиторской задолженности, обязательства перед кредиторами списанные в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям. Из этого правила есть ряд исключений. Новое исключение было добавлено в налоговый кодекс в марте этого года. И оно касается в том числе сумм прекращенных обязательств по договору займа или кредита, при условии, что договор Заключен до 1 марта 2022 года с иностранной организацией или иностранным гражданином, который принял решение о прощении долга. Эти прощенные суммы долга теперь исключены из налогооблагаемых доходов и значатся в статье 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы». Это правило имеет обратную силу и распространяется на правоотношения с 1 января 2022 года, то есть этого, с начала этого года. Вопрос. Работник обратился с заявлением о зачете, причитающейся ему переплаты по НДФЛ с материальной выгоды за 2021-2022 годы в счет погашения выданного ему займа. Можно ли вернуть сумму НДФЛ именно таким образом, через зачет в счет удержания и нагашения того же займа? Нет, нельзя. Вернуть НДФЛ можно а, только в безналичной форме, а, путем перечисления денежных средств на счет а, налогоплательщика в банке. Напомним, от налогообложения НДФЛ освобождены доходы граждан в виде материальной выгоды, полученные в 2021, 2022, 2023 годах. Это, это нововведение 2022 года. Оно внесено в налоговый кодекс с 67 федеральным законом. При этом возврат, излишне удержанный налоговым агентом суммы НДФЛ, с такого дохода проводится в порядке, предусмотренном статьей 231 кодекса. На это, на это указала и ФНС в своем письме Реквизиты которого вы видите на экране. То есть сумму НДФЛ возвращает налоговый агент в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в банке. В заявлении на возврат работнику нужно указать банковские реквизиты счета, на которые работодатель вернет переплату. Таким образом, возврат сумм излишне удержанного НДФЛ иными способами, кроме как прописанными в статье 231, недопустим. То есть, например, нельзя вернуть НДФЛ единовременно путем зачета или выплатить наличными. В любом случае, для дальнейшего погашения займа нужна отдельная платежка. Вопрос. Гражданин единолично учредил общество с ограниченной ответственностью в октябре 2008 года. В феврале 2021 года он продал долю в уставном капитале общества. Нужно ли подавать декларацию по форме 3 НТФЛ за 2021 год? Нет, не нужно. При отсутствии иных оснований для подачи декларации. Согласно статье 217, Налогового кодекса пункт 17.2 не облагается НДФЛ доходы, получаемые при реализации или погашении долей участия в основном капитале российских организаций, при условии, что на дату этой реализации или погашения эти доли непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вечном праве более пяти лет. При этом неважно, кому была продана доля, другим участникам общества или третьим лицам, как приобреталась доля по договору купли-продажи или при его при учреждении общества. Также неважно резидента продавца доли. Подавать декларацию при получении таких доходов не нужно, потому что они необлагаемые и не перечислены в исключениях для подачи декларации при получении необлагаемых доходов в функции 4 статьи. Двести налогового кодекса. На пятьдесят восьмом счете нашей организации числятся финансовые вложения. Вклад в уставной капитал общества. Данное общество ликвидировано, следовательно, в бухгалтерском учете нами сделаны проводки 991.2, кредит 58. Можно ли учесть при расчете налога на прибыль списание финансовых вложений в ликвидированное общество? можно учесть в составе нереализационных расходов убыток, который определяется как разница между рыночной ценой полученного имущества и фактически оплаченной стоимостью доли. Итак, если организация ликвидируется, то после расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия передает оставшееся имущество общества учредителям или участникам, имеющим вечные права на это имущество. Если между участниками есть спор относительно того, кому следует передать имущество, вещь, это имущество продает, продается ликвидационной комиссией с торгов. В первую очередь выплачивается распределенная и невыплаченная часть прибыли, во вторую оставшиеся имущество распределяется пропорционально долям участников. Если стоимость полученного имущества оказалась ниже, чем стоимость внесенного вклада в уставной капитал, то полученная разница признается убытком, который можно учесть при налогообложении прибыли в составе внереализационных расходов. Саму эту разницу, сумму убытка нужно определять на дату ликвидации организации. Следующий вопрос: организация резидент России продает на территории нашей страны бывшие в употреблении железнодорожные грузовые вагоны нерезиденту, то ТОО из Казахстана. Место передачи вагонов в территории России. После покупки ТОО сдаст в аренду эти вагоны без перемещения с территории России в Казахстан резиденту России. Сдаст в аренду резиденту России. Вагоны будут курсировать у арендатора по территории России и Казахстана. Какую нужно применять ставку НДС при продаже вагонов? 0 или 20 процентов? Отвечаем: нужно применять ставку НДС в размере 20 процентов. Плательщиков НДС, операций по реализации товаров, вывезенных с таможенной территории ЕАЭС, таможенного союза, облагаются НДС поставки 0% при выполнении ряда условий, в том числе таких товары должны быть вывезены в таможенной, в таможенной процедуре экспорта или, или помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. В налоговую инспекцию должен быть представлен пакет документов, подтверждающих факт вывоза в соответствующей процедуре. При вывозе товаров с территории России в другие государства члены ЕАЭС, то есть при экспорте в страны ЕАЭС, НДС также начисляется по ставке процентов при выполнении схожих условий. Так что же, что же такое экспорт? Это таможенная процедура, при которой товары вывозятся за пределы страны без обязательства об обратном вывозе. Таким образом, изложенная в вопросе сделка не будет считаться экспортной поставкой, так как вагоны не вывозятся из нашей страны. И учет операции по Поставки товаров иностранной организации в России без экспорта в другую страну не отличается от учета аналогичных сделок с российскими контрагентами. Поэтому в вашем случае при продаже вагонов без вывоза за пределы территории России нужно применять ставку НДС в размере 20%. Так, вопрос. Организация экспортер леса на, ОС... на ОСН оплачивает таможенные пошлины на вывоз. Можно ли на эти таможенные пошлины уменьшить налогооблагаемую базу при ОСН? Нет. Нельзя. Расходы на уплату вывозных таможенных пошлин и сборов экспортер, применяющий ОСН, не вправе учитывать в расходах. Налогоплательщики на ОСН с объектом дохода минус расхода Могут уменьшить полученные доходы на расходы, перечисленные в пункте 1 статьи 346.16 налогового кодекса. Это закрытый перечень. Среди них сумма налогов, которые уплачены в соответствии с законодательством, ну, кроме уплаченного налога при ОСН. А какие это налоги и сборы? Это те, которые перечислены в, статье, в статьях 13, 14 и 15 кодекса. И таможенные сборы и пошлины этими статьями не предусмотрены. Кроме того, экспортные пошлины прямо не поименованы в, переч... в перечне учитываемых при ОСН расходов, поэтому их нельзя учесть при ОСН. Ну вот мы и рассмотрели вопросы, поступающие в службу консалтинга. Надеемся, они были для вас интересны и полезны. Напомню, если у вас возникают какие-либо вопросы по бухгалтерскому учету, кадровому учету и налогообложению, и вы являетесь клиентом системы «Мое дело бюро», то вы можете задать их через сервис «Эксперт онлайн» или через горячую линию «Консалтинг». Если же вы еще не являетесь нашим пользователем, вы можете обратиться к нашим менеджерам для получения бесплатного демо-доступа